Это вы только что сделали. Сетку Инспектор, вы мне сломали под номерную рамку. Вы слышите меня? Да. На основании чего? Ты дозвел особо сейчас. В чем моя понзительность? Мужчина, а, а, а, а. что вы делаете? На каком основании? Вы понимаете, что вы сейчас нарушаете все, что можно, идете на коминал Я не знаю, кто он такой. Инспектор патронный на танк полиции костюков. Выполняем норму закона. Ручками ну не какой? дергаем. Побачим. В смысле до побачки? Не подходьте, я вас попросил. Ты что, Готов принять заявление. Вы кто? Нахер ты приехал? Ваш коллега подошел и сорвал рамку. Я хочу услышать от, от бессовестных полицейских, которые охерели в край. Вот сидит человек, который совершил административное право номер Сорвал мне под номерную а самое? Ну, волься нахрен, если не хочешь на нами На основании чего ты работаешь? Закона, присяги или чего? Или личных каких-то интересов своих? Как ты работаешь? Хорошо. Хреново. Иди, ломай себе рамку от машины, блин, будешь показывать. А как вы расцениваете вообще действия ваших коллег сейчас? Можете прокомментировать? Так я не номер. Ну да, такой трэш сложно вообще прокомментировать. Ну нельзя жедеть изменения после подписи. А, <связать> а, <связать> а чья подпись стоит? Я думала бы ты и Рамку на место представишь? Нет. <связать> нет? А что? <чё? связать> Понятно. Свободно. <связать> Вам не сниму? Мне нет. Это пиздец. Друзья, всем привет! Каждый день в сети появляются сотни видео с неправомерными действиями полицейских. Да, машины выехали! А что я нарушил? Что я нарушил? А тем временем команда Авакова уже не первый раз пытается протянуть законопроект о расширении полномочий полицейским. За 2019 год и 4 месяца, 5 месяцев 2020 рока за материалами Департамента внутренней безопасности распочато. 1037 криминальных проважен видносно полицейских. Это же два криминальных проважений не одна пидозра в день. Думайтеся. Сейчас этот законопроект находится под номером 2695 и был принят в первом чтении. Но благодаря активной части граждан и петиций, набравшей необходимое количество голосов, он был отправлен на так называемую доработку. Так что в ближайшее время мы с вами узнаем его дальнейшую судьбу. Ну нахер. А тем временем, не дожидаясь его принятия, некоторые представители патрульной полиции забыли текст присяги, возомнили себя богами, причем очень давно, и решили, что в их полномочия входит порча личного имущества граждан. В этом видео речь пойдет о доблестных полицейских Абалонского района города Киева с главным героем по фамилии Тугай который, воспользовавшись отсутствием водителя, решил заняться самоуправством и просто оторвал переднюю подномерную рамку у припаркованного автомобиля. Вот только он не учел один момент. Все это время в припаркованном автомобиле работал видеорегистратор. И в момент, когда Тугай ломал подномерную рамку, к автомобилю подошли владельцы данного транспортного средства. Молодая пара с грудным ребенком. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Восемнадцать пункт три, пожалуйста, выполните. Так, Тугай, Виктор Николаевич. Замечательно. А что это вы только что сделали? Сетку оторвал. Сетку оторвал. Инспектор вначале даже не скрывает, что оторвал сетку с подномерной рамки. Не снял, а именно оторвал. Но уже очень скоро он будет это отрицать. Смотрите дальше. затуляя предметами. Номерные ваши Замечательно. С 20 метров она видна? С 20 метров она видна? Туалет, с 20 метров. Да она ничем не закрыта. За она ничем не закрыта. Она ничем не закрыта. Это не сетка. защитная сетка. Она ничем не закрыта. Еще раз я вам говорю, она с 20 метров видна. Инспектор. инспектор предметами, заборонены. я вас спросил заборону. Я вам поспрашиваю, с 20 метров виден знак, да, или нет? Нет. Ни? Уверены? Давайте отъедем, посмотрим. Хорошо, Хорошо, давайте. Давайте отойдем, прилепим и посмотрим. В этот момент Угай начал соображать, что натворил. И за это явно придется отвечать. Но тут же вспомнил, что он же полицейский, а значит, можно избежать ответственности. И включил режим Бога. На основании. На основании. Сеточку я сейчас обратно верну, и мы сами смотрим, вы немножко обалдели, я смотрю, вы не сломали под номерной знак. ну, не, как ее теперь как ну, она, А вы ответите на вопрос, вы имеете право это делать, отдирать номерные знаки? Нет, номерной знак не отдирал. Нет. Да нет. что бы я там уст... ни было, вы имеете право, ну, вот, снято, ломать чужое имущество, имеете право? Ну, вы видите, что вы сломали, испортили мужества. Вы Имеете вы право на это? Я не прикалываюсь, вы подбираете вы слова. слова. Не, я... А вы имеете вы право? Подошли, вы не то, что слова не, не подбираете, подошли, а я разговариваю с вами. Это моя точно так же машина, моей семьи. Вы подошли и сломали, я что раз это такое? Вы что, нас останавливали? Мы припарковались что? и стоим. Ну, что мы вызывали я с вами спокойно нет. Каким образом, Тугай определил, кто из присутствующих является водителем транспортного средства, учитывая тот факт, что он не останавливал его, лично для меня остается загадка. В его ситуации более выигрышным оппонентом в общении был бы ребенок. Это машина моей семьи. Я на, я на нее зарабатывала, а не вы. Какого хрена вы ее ломаете? Да В смысле нормально, я не, матом рухаюсь. не я вам задаю вопрос, вы Мы имеете право это делать? Ага. Вы, вы да, имеете вы право это делать? Какая да, неполадка? Да, да, да. Такая неполадка? Да, да. Инспектор, вы мне сломали под номерную рамку, вы слышите меня? Подтверждая факт повреждения чужого имущества, Тугай при этом еще и улыбается. Ну, действительно, очень смешная ситуация. Вы, вы имеете право это окей? делать? Окей. А, окей? Да. Окей, говорит. Сломать просто чужое имущество? Окей, говорит. Никуда, я тут с вами буду стоять. До самого конца. Пока не почините? Да? Да. да. Или материально будете? Компенсировать. Я неоднократно был свидетелем и участником событий, когда в тупиковых ситуациях вместо обычных извинений после совершенного залета полицейский начинает монотонно и безосновательно требовать у водителя документы и на ходу придумывать максимально нелепые истории. И эта ситуация не исключение. Тугай, понимая, что встрял по полной программе, начинает ходить за гражданином с дурацкими требованиями предоставить документы на каком основании какой вы мне рамочку сломали вы даже извините, не умеете открывать она была она не была сломана а как я ехал до этого нормально я ехал обычная сетка которая продается она ничего не закрывает. Отойдите на 20 метров и посмотрите, а знак прекрасно видно. Какую рассказываю? Ну, что будем делать с что? Снимать будем сетуть. А, а какое вы имеете на это право? Новую мне купите? Ну, да, сеточку. Нельзя сеточку ставить. Под номерную рамку, все, окей. Под номерную рамку мне новую ну, будете покупать. М -м -м. Вы сломали Я Понимая, что ситуация реально зашла в тупик. Тугай включает режим Гопника и переходит к запугиванию гражданина, требуя, чтобы тут последовал служебный автомобиль для дальнейшего перемещения в рай отдел, якобы для установления личности. Egрад, мы будем? Вы подозрительная личность, а я не знаю, кто вы. Очевидно, у Тугоя с фантазией совсем туго. Если озвучивая такой аргумент, он надеется, что любой человек на улице согласится проследовать с ним в отдел. В чем подозрение? Обоснуйте, даже конкретное обоснование. Вы не знаете конкретной причины остановки? Во-первых, вы нас не останавливали. <связывая> Эвана как? Магет он. Интересно, а кто-то из руководства этого персонажа готов подтвердить такие полномочия сотрудников полиции? Господин Ефремов, может быть вы? Нет, не можете. Подозрение в чем? Подозрение в чем. особо. Нет, там есть в чем. Есть писание, что вы подозревался нет. Вашу особу а, значит, у нас особо. военные, у нас Нет, вот правильно, вот здесь особо. особо. сейчас? В чем моя подозрительность? Мало я с женой я и хочу, с ребенком я, ну мало, я хочу я на Я с такой. женой и Зачем? очень рад, Зачем? Я с вами в, в чем моя подозрительность? Мало Какие? Вы должны их обосновать, Вы не можете Должны Обязаны, обязаны обосновать, а я разговариваю в очередной раз Тугай хамит женщине с ребенком на руках и стараются убедить всех присутствующих, что он совершенно не должен аргументировать внезапно возникшее подозрение. Но и на этом Тугай не останавливается. Дальше он почему-то вспомнил 36-ю статью и решил ограничить гражданину доступ то ли к определенной территории, то ли к объекту. Да он и сам не понял. Инспектор немножко обнаглел. да? да. Я. Я возвращаю вам. Мы на на, на каком основании? закон о полиции. На каком основании? Так статья как звучит? Как звучит основание? Гражданин просит пояснить ему статью, на которую ссылаются тугай. И как вы думаете, что делает полицейский вместо разъяснения этой статьи? Правильно, применяет спецсредства, а именно наручники. И задерживает гражданина. На каком основании? Прошу, статья. Я не собираюсь отходить. На каком основании? Серьезно, основе? можете ограничить? Вы что, Бог? Сари Бог, решаете судьбы людей? Тихо, подождите. Сам тихо. Что значит тихо? А лось где, Саш? Где лось? Он подъезжает. Саш, лось подъезжает. Он подъезжает Мужчина, что вы делаете? На каком основании? На каком основании? Вы что делаете? На каком основании? На каком основании? Вы что? Обратите внимание, как в это время ведет себя напарница Тугая. Она явно намерена и специально старается закрыть объектив камеры, тем самым стоит спиной, что, насколько я знаю, запрещено делать товарищам в форме и с оружием. Зачем? Зачем вам это знаешь? Зачем он? А вы что делаете? В своем уме. Что вы делаете? Вы вы делаете? Основные, что у меня задержали? Саш, где Лось? Он подъезжает? Нет. На каком основании вы можете задержать его? Нет. Или на каком основании он должен предъявлять вам документы? На каком прямом? На каком основании? Давай, давай, давай. Давай, не давай, давай. Да лично мне непонятно, что с тобой не так, Тугай. А вот тут начинается самое интересное. Тугай, незаконно применив спецсредства, совершенно не понимает, что делать дальше. В итоге оба стоят с телефонами в руках и подписываются на этот канал, что я также настоятельно рекомендую сделать вам прямо сейчас. За А почему мы должны показывать? Это не есть основанием для тебя. Серьезно? Нет. Люди стоят на улице, они обязаны нам предъявлять документы. Я не знаю, кто вы такой. А почему вы должны знать, кто мы такие? Не важно, знаете ли я, кто Нет. я, не знаю. Надо засыпать вашу особо. Вы наручники да, меня, да. Да, да? Для того, чтобы лично свои. Да, не, доставили с да. собой автомобиля. Вы не имеете да, права Силой. Да, Когда человек да, ничего да. не сделал, он не хочет документов показывать. Вам все понятно? Если, выходя из магазина, к вам подходит полицейский и требует предъявить документы без каких-либо на то причин, в случае вашего правомерного отказа будьте готовы оказаться в райотделе. И только потому, что полицейский внезапно захотел установить вашу личность. Вы Нет, на каком основании затримая статья? Написано. Полицейский уповноваженный від... вид вымогатый виды шабы, залышитый, вызначены миссии, на певный срок. Да, вы замутали, вам. Вы сказали, вы меня обмежуете здесь. Да, да, да. Вообще сами понимаете, что вы говорите? Да? да, да. да? Не да, похоже вообще. Не Саша, это звездец просто, что происходит. В этот момент я приехал на место событий и, так же, как и все участники, просто охренела всей этой ситуации. Можно ваши документы сначала ваши, потом ваши. Зачай. А вот вот. Я правозащитник визахисникся, я особо его вытермает и зараз кадетанка. Тугай Виктор Миколаевич, 10 э, на 23-го, жетон 1174, не, не переживайте, у вас руки еще потрясутся, Голов, Наталья Вячеславовна, 887, что происходит? Что Может из этого? Я тебе могу рассказать, была уже припаркованная машина, подъехали шо, эти шо, товарищи, <говорит> он подошел и отодрал, ну, короче, такую рамку полностью да, да. и выпросил да всех, в... вообще, просто да без... Вас, да. без слов, без ничего, он просто отодрал. Поломал рамку, выбросил Скажите, на каком основании вы я к вам обращаюсь. Я правозахисник все и особо. Все переговоры со мной. Ну, а да ваши документы, что вы закиснули ее Понятно. Вы первый год в полиции. Я вам ничего не должен предъявлять. Поэтому будьте любезны. На каком основании применять превентивный метод? Для засывания данной особы. Он не показывает свои документы в он такой. Статья, на которую вы ссылаетесь, что вы имеете право заковывать его в нарушитель. Я винный находил до службу автомобиля. А он обязан? Ну, да, для созвания особой. В связи с чем? Он находится в розыске. Не, в розыске или в чем? Не, я хочу связывать в -то. я, я, не, я не видел документы. В смысле? Предозрила особа. Предозрела особа, предозрела на основании я. чего вы подходите к любому гражданину и пытаетесь выяснить его особу? Слушаю вас. Ну, я, я представился, он не представился. Я не знаю, кто он такой. Это пи**. Давайте представим, что таким персонажем расширили полномочия. И что оно будет делать в подобном случае? Стрелять на поражение. Я могу не представиться. Вы тоже не знаете. Давайте меня тоже в наручники. Ну, у вас представлены мало. А на него, а как, него на не какие знает. Какие Он крывал транспортным засором, я знаю, кто он такой. Вы остановили, когда в момент управления он припарковался. У Тугая было время обдумать варианты для отступления. И теперь, вашему вниманию, новая версия событий от представителя патрульной полиции, который несколько минут назад совершил хулиганские действия в отношении обычного гражданского. Мы на перекрестке, он порушил вымог и 321 и 3.24 въезд заборонено. Вообще не с гражданином показали ему какие-то доказы, предъявили, я начали составлять, составлять какие-то... Номера закрыты рамкой, что... Подождите, еще это... раз, не рамкой. Для того, чтобы заковывать гражданин наручники, нужны основания. Если вы да. говорите, что он нарушил, да. вы рассматривали дело, ознакомливались со статьями со всеми, принимали ли у него ходатайства какие-либо? Что происходило, то есть, что было до вот этого момента, скажите, пожалуйста? Ну, лучше так не хочет показывать документы, кто он такой. Вы вопрос слышите? Еще Какой? раз спрашиваю. Вы вопрос слышите? На основании чего не применены на, на, на расш... методы? На, расш... на правил дорожного движения. За это заковывают наручники? То, что вы. Смотри, рука синяя. Синяя, да. Здесь очень синяя. Ослабьте, во-первых, наручники. Они расслаблены, я не затягивал, смотрите. Не, так вы же меня. Синяя рука. Может, отпустите все, что Вы в принципе меня заковали. Вы понимаете, что вы сейчас нарушаете все, что можно, идете на накидывать. Я не знаю, кто он такой. И давайте все вместе! Фактически данные есть у вас, которые подтверждают наличие этого водителя за рулем. Будьте любезны, знакомьте меня как представника. И как вы регистратор Давайте ознакомимся. Давайте. Давайте, я жду. Идемте в машину, садимся вместе. Идем по Пойдемте. Идемте в, Идемте в машину, все вместе. Давайте. Так она закрывала, но только что стояла, закрывала его от камеры, чтобы я не снимала. Что? Под, под, под спиной, спиной просто. Я могу здесь постоять, мне машину не будет. Там Wi-Fi не ловит, присаживайся. Они а а не бойтесь, садитесь в машину, да, я вам сейчас все да, покажу. Да. Так вот пусть коллега покажет мне ваша, мне зачем машину ловится. У меня доступа нету в видеореза, там не за что нажимать. Да не переживай, На, это сядьте, что вы вместите, вы, вы не повышаете голос. Я еще не повышал. А вы попробуйте. Вы часто применяете такие действия ко всем, кого не можете установить особо? Скажите, пожалуйста. Но если не хочет ехать в Абуланс КП для засувания особой, тогда приходится. Он не обязан ехать никуда. А зачем вам выяснять? потому что... Потому что, что? Узнать, кто С какой целью? Здравствуйте, Добрый, Добрый день. Педозрил Сказочный долбоеб. В смысле, подозрила особо? В чем? У вас есть какие-то данные, которые свечать против особой? честно, я на улице много более подозрительных, чем это человек. Позовите, как а тем временем подъехали второй и третий экипажи патрульной полиции, один из которых со стяжкой на номерном знаке, закрывающий последнюю цифру госномера автомобиля. На протяжении 10 минут Тугай делал вид, что ищет какие-то доказательства. Но, как мы с вами знаем, нельзя найти то, чего нет. Это можно только придумать. На личном опыте я уже не раз убеждался, что каждый следующий экипаж, прибывший на место событий с неадекватными коллегами, ведет себя еще хуже. Так было и в этот раз. Давайте будем смотреть, что там мы нашли. Нет, да доводи. А вы, что, кто? До данного правопорушения. А вы кто? Инспектор патрульной полистарции, это там полистик Костяков. Выполняем норму закона. Ручками не дергаем. Ручками не дергаем. Почему вы ко мне дергаете? Ручками не дергаем, разговариваем на украинском языке. 1.79, все Я хорошо. прекрасно Выполняем разумею украинскую мову. Выполняем. Я 11, так вы тоже Испокойно. Не махайте до меня. Пожалуйста. Да, Удостоверение. О. Да. Пожалуйста. Без О. Вот вы вымогаете сейчас? Да. Правильно? Да, конечно. Ну. Будь все, ласка, мы. Спокойно. спокойно стоим, ручки не трясутся. Костяков трясу. Олег Анатольевич. Инспектор да. Про... Я умею читать без дополнительной информации, с ваших хорошо. масочных этих штук. Так, до 21.039. Я все. Какие вопросы есть. ко мне есть? Это... До вас? Нет. Нету. Ну, Не особо до данного пропуска. Вы тоже можете гулять. Гуляйте. Ну, вы мне говорите гулять. Я вам хочу, Чего вы приехали, Николай? А почему вы приехали? Ну, Давайте приехали. вы это идете, ну, я закончу с инспектором, ну, раз уж вы тут ну, пришли. No, Но я... не требую руками, просто... ручки уберем сон, от меня, от... ручки я уберем меня. от транспорта, Видите, руки не применяем ко мне, я не протягиваю, как я сказал, я вам еще раз объясню, сказал. Вы мне не пучу, еще, я... да. вы мне не пучу, ваше удостоверение, давайте. Со всеми будем знакомиться. Давайте познакомимся. Давайте, кто познакомимся. Давайте, познакомимся. такие умные Швед Андрей Анатольевич, инспектор управления полиции до 21 12 15. Серьезно? Давайте и ваше удостоверение тоже. А вы будете рассказывать, чтобы мы нам не расслабили? А кто должен быть? В смысле до побачи? Прошу обратить внимание на поведение вот этого персонажа. Небольшой спойлер – это командир 4-го батальона. Тех самых красавцев, которых вы все это время наблюдали на видео. Вы отказываетесь при от удостоверения? Жетон 10-43. Да. Руки уберем от меня? Удостоверение, пожалуйста. Второй раз прошу на камеру. Не придите Я вас зараз выстороннюю, 36-й статью. Попробуйте. Я значу вам вы Выпадные мои вымоги, я буду взлушенный силу до вас закусовать. Серьезно? Да. На основании человека. Сейчас будут и в ничем мистеровых. Угу. Я таких, как вы, да. уже просили. Да. Сколько? Достатней батюшки, и достаточно из достаточно... вами засничался, уже. Как позже удалось выяснить, фамилия этого комбата черный. И действительно, мы с ним встречались в 2017 году на парковке торгового центра Метрополис. Когда на мое обращение привлечь к ответственности незаконного парковщика который постоянно там промышлял, Черный ответил, что у него сейчас обед, и он не будет ничего делать. Вчера вызывал тоже наряд по поводу... Ага, лейтенант ну, Черный, слушай. Это я сегодняшнее ваше не по поводу хорошо. вас. есть. То есть вы никак не отреагируете на присутствие этого человека? Я отреагировал. Это все? Все. Серьезно? Серьезно. Можно ваше посвящение? А Будь ласка. Лейтенант Черный, я к вам обращаюсь. Вы что, отказываетесь? Кто не работает, тот ест. А в дальнейшей, после обеденной беседе, продолжил мне хамить. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, возникшую полчаса назад, когда я к вам подошел с обращением. В ответ на что вы развернули, сказали у меня обед и ушли. Прокомментируйте. Как это называется? Что сейчас Прошло три года, а в поведении комбата, к сожалению, ничего не изменилось. Ссылку на полное видео я оставлю в описании. приехал да на мой взгляд? Сзади Сограли, ничего, я вас попросил я являюсь представником всей а особый, к... а, ком... а это плохо, а что вас не циканы. Я не, не знаю, кто вы не, не, приходите, не приходите, сзади полицейский. Можете меня руками не трогать? Не, не, может. не можете? Не у вас какие-то какие странные. Близко я близко к вам бедитесь. не подхожу. Не отвлекайте не меня. После видно 36 статьи законов про национальный полный. Я подхожу к человеку, который меня. Я вам вызначаю видство. Руки уберем от Все, них. Руки от меня у вас. На основании чего? Ты хочешь маску задержать? Вас, или что? Маски. Нету маски. На Нету. улице. Не подход, я вас попросил. Ты что, охренел? Я что? вас попросил. Поехали в район сразу. Поехали! Поехали, поехали! Я понимаю, что у комбата Черного нормально так подгорает после видео 2017 года. Но применять ко мне физическую силу явно не стоило. <пустите> там, вам же сказали, какой все, все законно Какое закон? Кто закон? Кто закон? Кто закон? Мужчина кто подошел, отломал не? нам номерную раму, мне номерную раму. Скажите, машина припаркована, Я правозахистник Документы, Документы да, вообще неадекватный. Ты неадекватно а Ты, а Ты не понимаешь, что я не должен иметь никаких, никаких документов Я все я понимаю, пожалуйста, я вас подожду Три раза <правлышлен> уже ну давай, на криминал Ведите. пойдите. Ведите. Давай, Ведите. Ведите. Давай. Да давай. Мужчина подошел, отломал нам номерную рамку. Это законно? Скажите. Машина припаркована, нас никто не останавливал. Так есть на регистраторе? Есть. Как он... Нет, так это я приложу, когда мы будем подавать на него заявление. Машина была припаркована, мы ничего не нарушали. Машина стояла здесь припаркованная. Нет, это вы должны доказать. Давать, а не я. Машину. У меня есть доказы, как вы ломаете нам машину. Машину. А машину. Вы докажите, что не это машина. Я понимаю. В смысле, у меня на регистраторе есть, как вы ломаете нашу машину. Машина стояла, тут припаркована. Откуда у меня как мы Друзья, порушили здесь? Какие? Я, я не должна вам ничего доказывать. Я подам на вас заявление, и тогда и туда приложу это видео, где вы ломаете на машину. Так я это и продолжаю. Я подхожу человек, который является правозахисным не Почему? У него есть права. Какой долго? Идешь в суд, расскажешь. Я не должен ничего тебе предъявлять. Ничего не должен. Руками меня не трогай. Варга лупая уходит. там исти сам. Поскольку градус общения уже накалился.. Давайте передохнем и вспомним изначально суть всего конфликта. Полицейский Тугай повредил личное имущество гражданина, сломав переднюю подномерную рамку автомобиля. И данный факт был зафиксирован на видео. Попытавшись разрулить конфликт путем придумывания нескольких версий, Тугай незаконно применил спецсредства, а именно наручники с целью доставить гражданина в дел, якобы для установления личности. Когда этот вариант не прокатил, обвинил водителя в совершении какого-то правонарушения. При этом не смог предоставить никаких доказательств. На помощь Тугаю прибыло еще два экипажа, среди которых не оказалось того, который был вызван пострадавшим для составления админматериалов в отношении Тугая. Ни один из присутствующих полицейских даже не попытался выяснить суть конфликта. Все дружно встали на защиту своего коллеги и начали раздувать версию с составлением админматериалов на оппонентов Тугая за якобы нарушение правил дорожного движения. Все обращения гражданина о защите и помощи в данной ситуации были проигнорированы всеми прибывшими на место полицейскими. А вы все еще доверяете полиции? Обратись к этому товарищу, самому умному. Или к тебе. Не, я думаю, что мы в Примешь дел, заявление по поводу. По поводу, без повода. Без повода ну, по поводу, а ну, вот ко мне. Без давай. повода. Все? Не принимаешь не Без повода нас Нахер ты не нужен тогда. Без повода заявление пишет? Иди я покажу все поводы. Есть видеозапись, как твой сотрудник, твой коллега, ломает рамку автомобиля. И ты а, должен так? действовать в рамках чинного законодательства. Ни больше, ни меньше. Ну, то, что сейчас есть четкая фиксация, как ты срываешь ему рамку, ну иди разбирайся. Ну, вы поняли, да? Шесть полицейских намеренно раскачивают ситуацию с одной только целью – отмазать своего коллегу. Кто принес заявление? Готов принять заявление? Вы кто? Гражданин, который ну, к тебе обращается. Ну, ну что? Ты не понимаешь, что такое обращение тыкайте, граждан? Не, не Почему? Что. что мне запрещают? Уважение, например, нет, не себе, на нет. К, такому, работу, к такому персонажу, как ты, нет, ну, который не нарушил мне. две статьи сейчас. Нахер ты приехал? Что-что? <свят> <свят> <свят> у тебя звук же-то, звук подкрутись. <свят> что делаешь? Не спилкуешься? Не спилкуешься? Понятно. Давно доктора проходил? Не, недавно? Вообще не проходил. Если человек идиот, то это на дон. я не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас поймешь. У вас еще видеорегистратор? На вас посмотрим. Я раздам. Я раздам. Я все сомнения. Вы подошли и отодрали часть моей машины. Ваша машина? Моя, да. Мы поднимем паспорт увластника, да? Да. Покажи. С какого основания? Ну, вот это, это хулиганство вообще. Не в курсе вы? На своей работе Что отойти да, и отодрать нет. кусок машины Это хулиганство Что, кусок машины? Кусок машины. Это? Какая, Какая разница, а, а как у нас это? есть Все это снято кусок, уже, кусок, все кусок, на регистраторе есть Как вы отдираете, выбрасываете И обратно оно не цепляется Что за снято, как вы хулиганите Патрульный полицейский Костюков Прибывший на место для спасения Подгорающего Тугаева Моментально подхватил версию коллеги а именно псевдонарушение правил дорожного движения и начал руководить процессом рассмотрения административного дела против пострадавшего гражданина. Все видно. Ведь обычная, не все и просто вырывает ее. Это есть это на регистраторе. На регистратор. я прошу вас у меня заявление о том, что инспектор повредил мое имущество. Что, заработали двадцать розыскных министерственных справы? Пора. Да. да. Пояснения писать и будет. С твоих слов, он берет и пишет, начиная. Да. По манере поведения Костюкова видно, что с обязанностями тамады до прихода в полицию он справлялся более чем достойно. Э, Розыскные справы, вот у меня документы. Административные справа с закручения права на дорогу. Это мы начнем с ООО и перейдем к институту. Вам показали видео, вам показали Какое видео? Никто не показал. На видео нет таких материалов. На видео нет ничего. Идите, знакомьтесь с материалами и придемте к телевизору. Там есть четкие доказательства? Да, там есть доказательства. Давайте досмотрим. Ну все, мы под... Не, ну все. Зараз будет разряд административного справа, еще раз их переглянем. Давайте, да, подготовьтесь. Изначально. Встановили всех, всех... Не, я думаю, еще не всех. Не все. Совещаются, что делать. Ведь нарушения правил дорожного движения не было, а, соответственно, и нет никаких доказательств. Но товарищ в опасности, поэтому нужно идти до конца. Я его обхожу, подхожу к ней, а говорю, Вы как считаете, нормально? Он просто взял наручники отделами. меня, говорит, поехали. А чего я наделал и расскажите? А вы ничего видите, не должны вы, делать? Показите, Показите, вы Давайте вы, что вы, что вы не вы рассказывайте. Да. Да. Я создавал шафологи. Вы ничего а, не подпасы. Я, я. Я. я спросил, на основании чего я подозрил особо. Название особо я вам сказал. Нет, вы сказали, я подозрела особо. Это есть на видео. Ну, на видео есть, а, все. Прежде чем применить наручники, вы что-то сообщили ему. Я находился на основании, и он не ответил. Hello, darkness, my old friend. Спектор, так вы ответите мне на вопрос? Они Где? уже у них не претензий нету? Да что? все, мы рассосались. Добро пожаловать. Я... Идемте, я вам покажу. Доброе, вы пояснения будете надо? Давайте, разве? подождите, давайте мы просто с вами, разберемся. Да, да, верите, да, я вам скажу сейчас надо, на видео. Если вы мне не верите, сейчас нам надо написать еще. Что ваш ваш коллега подошел? сорвал рам. Ты имеешь право написать все что, да. что угодно, что думаешь, показывать им ничего да. надо, не разбираться а в этом причем? не будут Нет, Я хочу услышать от, от бессовестных близ, полицейских, которые охерели в край, ребята да. Просто Как вам нормально, если я подошу, подхожу к вам, пытаюсь с вами поговорить, а ваш коллега просто одевает на меня ручными на да? Все, все, все. Не бей. на бей. меня, бей. не бей. на тебя, бей. мы на вы, свой, на ты не переходили, Слава, беспредельщик раз. ты А когда начнется розовый справа? Ну, зараз, видите, рапорт начался Рапорт? В связи с чем? Рапорт полицейского не может быть доказательством при рассмотрении административного дела. Об этом решении Верховного суда знают уже все. Все, кроме полицейских. Рапорт, рапорт является доказом по справе? Буди, фактически, да. Решение Верховного суда – рапорт не является доказом по справе. Он как скаржет, вы служите? Либо... Да с ли мы будем время тратить? Вот он, негласный закон полицейских, которые беспредельно и не несут совершенно никакой ответственности. С чем-то не согласны? Обжалуйте. Им-то пофиг. В суд они не ходят, время не тратят, судовой сбор не платят. Вот именно поэтому и ведут себя так борзо. Рапорт, рапорт не является доказом по справе. Я вас почувствую. Мы вас узнаем вот здесь Так а зачем вы действуете противоправно? Мы не противоправно. А если рапорт не является доказом, то что? Пояснили мы что? Что материалы. словно это материалы. мышь? Ну, это неправильно. Мы собираем ну, и... все доказы, все, Это не может быть доказа. Ну, ну, камни пособирайте вокруг машины Пособирайте. Еще. Но они не являются доказательством вот по делу. Это с вашей точки зрения. С точки зрения Верховного суда. По ну, покажите решение, пожалуйста. Давайте. Ну, серьезно. Если я, по я, ніяких, если если я показываю не, решение... ничего не изменит. Я просто а, для а, себя. то это ничего не изменит? Но я хочу для себя знать. Можно? Ну, можете записаться ко мне на консультацию. 500 долларов в час, я вас консультирую. Да, серьезно. До вас? Да. Серьезно? Серьезно. У него что, в маске клей потек? Я указываю полицейскому на факты и на его противоправные действия, а ему весело. Не дякую, такой консультации вид вас не потребует. Ну, если вы к херню занимаетесь, сейчас рапорт пишете. Ну, полтора Почему? года назад было вынесено первое решение Верховного суда относительно рапорта. Иглаз, он скажет. Да, им явно нужно больше полномочий, они а времени на изучение всех законов и нормативно-правовых актов. Зачем? Зачем нам тратить это, время это на законное это? Право законное. Это незаконное это, право. Это незаконное право. Вы понимаете, что вы херню занимаете? Не За что вы получаете зарплату с наших налогов? Скажите. За то, что вы рапорта пишите, которые а потом я... нахер не нужны? секунду, давайте мы с вами напишем заявление Сука. на этого инспектора. Сука, право. Право. О, так, давайте писать. Вы имеете право заносить на народное ополчение 9, там управление... Да зачем? А вы за чем стоите? В АА. давайте секундочку. Давай. Предположим, да. я взял нож и пошел да. кого-то резать. Так. Вам бежит человек окровавленный. Так. Говорит, помогите мне. Так. Тут совершается. А вы ему что? Рапорт. Обращайтесь пишет. на, на, на народное ополчение? Ну, ты, Хорошо, я, все я, все я все вам все расскажу. Все вот сидит так. человек, который совершил административное правонарушение, Сорвал мне под номерную табличку. А что самое? Под а номерную Что самое? Хорошо. Сорвал... Повредил мое имущество. Да. -а -а. Ну? Разумею, я вас почуваю. Действуйте. Я а -а -а. делаю. Если ты долбоеб, то никто и никогда тебе уже не поможет. Рапорт написали? Нет, это еще А пишет... вы тоже не знаете, что рапорт все, не является доказательством по справе? Что-что? является ну, а сколько вы служите можно узнать 15, даже на вы с пятнадцатого -го года и вы не знаете что рапорт не е доказом по справе так как очень не является доказом будь по справе е, будь а, что я будь-який что это а, есть четкая четкая э, перелик так спасибо большое шуток перелик инших доказов да а, ну расскажи пожалуйста ну, Вычерпли, Я Телефон оставлю вам, вычерпли, запишитесь вычерпли, Ну как с 2015 -го года, я, можно я этого парали, не знать Будете не пойти сюда, мне параллель, пожалуйста Еще я, раз вам говорю Решение Верховного Суда для вас что-то означает да, вообще? Да, означает, конкретно, ну какие? Расскажите Конкретно ну, чё, я, вам я 15 раз говорю, да. что решение а, Верховного да. Суда Какое решение? Признано. Номер, кем? Если Просто... я вам сейчас Тогда. это все показываю, да. вы рвете рапорт? Нет, в никакой не буду с, с какой целью вы находитесь на службе, если вы не знаете элементарных? Я знаю. Ни хрена вы не знаете? Ну, с, с вашей точки зрения. Ну, с какой? С точки зрения Верховного Суда вы ни черта не знаете. Вы по-прежнему пишете рапорта? По-прежнему пишем. Зачем? Вот с ее он ну, скажет, но мы это полно законоправленно. Блять, это пиздец! Это пиздец! Инспектор, ну это пиздец, вы ну, честно? Вот просто вам говорю, откровенно. Да, не вы думаете. Вы лучше кассиром наверное. да? Нашел его. О, доходите. За нарушение правил движения не могут оштрафовать без доказательств. А зажил опасно? Да, жёлтый. Лига закон. Лига закон. Лига закон. Желтый. Лига. Является для вас каким-то аргументом, а, нет? Основанием для наложения инспектором полиции штрафа может быть фото и видеофиксация, а также показания свидетелей. Визуальное наблюдение работников полиции за нарушения не может служить доказательством нарушения. Верховный суд отменил, отметил, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства. Как-то видеозапись на окружного регистратора инспекторов, контрольной полиции, которая бы подтвердила факт нарушения СОН в да. что свидетельствует о недоказ... недоказанности и правомерности принятия постановления. Соответствующее постановление по делу суд принял 23.10.19. Его полный текст доступен вот yeah. Все? Да. До одного Субтитры. места это я понял. Absolutely. Спасибо Добрый большое. большое. Видео вам показали? Бесполезно. Бесполезно. Сейчас рассматривается дело какое? Ну, я так понимаю, я по хорошо. Ходатайство тебе предложили там? Не э, не не да, да. Мы сейчас начали, мы еще ничего не делали. Не не не не а когда принимаются ходатайства, До разведу справа? Сейчас да. мы только все будем разгадать, подождите. А. Чтобы будет проводиться разведу справа. Да. А кто разводит? Кто, кто делает? Инспекторы. Ну хорошо, тогда вы не перебивайте, я тогда общаюсь. Так, от вид Вид права полиции. Виктор Макулаевич, который был святым данной событии. Так, увидим, як автомобиль фонда. Та -та -та -та -та -та. Прошу правду дороже. А как вы увидели, я извиняюсь, как вы, как вы это увидели? Глазами. Регистратор не увидел, я, а вам, моя, я вам показываю видео с регистратором. Ваша Ведь машина перед Моя машина? Да. Вы уверены, что это моя машина? Как Уверена. вы определили, что это моя машина? Вот так вот, вот так вот. Вот так вот вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вы будете посадить поясницу? Из всего слов записывайте. Мы Может, не вызывать. Может даже сам из себе вызвать. Все, угу. будем а, Не да. на данный час. Замечательно. Я, я прошу, чтобы вы у меня приняли ходатайство. Пишите. Все. Вы пояснили, будете посадить? Да. Я Начнем я с ходатайства, потом не, Вы поясни. хотите, но вы хотите. А вас есть Вы кто по справе? А вы кто? Я правозахисник всей особи. Еще вопрос есть ко мне? 140 тысяч полицейских по всей стране. И вопрос денег крайне важен. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет. Если это, не инспектор рассматривает дело, да. вы и кто по делу? С Буду я разглянуто справа. Вы кто по делу, я. молодой я человек? Сейчас да, я сейчас Никто вас буду. прошу взять у меня. Он да. не да. отмовляет. А вы отказываетесь? С моих слов. Нет, ребят, две, две камеры пишут. Вы с ума сошли? Кто отмовляет? С моих слов. Полицейским совершенно плевать на закон. Они понимают свою безнаказанность. И даже 10 камер не остановят их в совершении основа преступления. Однозначно нужно больше полномочий. Вы отказываете девушка? Вы отказываете? Девушка, а куда вы идете? А что происходит? Я говорю девушке, чтобы она приняла у меня ходатайство. Нет, не надо я я говорю. Примите, у меня ходатайся. Запишите А если устное ходатайся, может быть? Или рука. запишите, пожалуйста, с слов. В полицейском Костюкове когда-то давно умер актер. И если бы он сейчас служил в театре, его бы уволили нахер. Потому что он явно переигрывает. Потому что вы переигрываете. Это вранье! Я никогда, я никогда не, не переигрывал. Чёрт! Не пускай. Что входит в ваши обязанности? Машины это хулиганство. Ну, я не хочу заработать. Честно. Ну, уволься нахрен, если не хочешь на весь в вадить. Не кашель на меня. Да, да. Это, подожди, так, подождите. Я в масочке. Вы готовы записать его? Шшш, иди, иди в машину. На что вы подходите? Что сейчас произошло? Что? А, а что? Я вижу, что не не не, не это не заполняется. Нет, ну я постанова когда пишется? Сейчас разговор Дмитриевна справа. Ну это просто пиздец. Даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Ну просто пиздец. После. Постанова пишется после. Это решение. вам доказы, все. Нет, мы не разговаривали. Надали возможность, вы отмолвали. Вы считаете, что так происходит, развед справа? Секунду, я Здесь две камеры все, стоят, ну, и ваши да? еще, -то. Я видно и все. Да ладно, всем похуй, ты че? Да. Инспекторам мне кажется, абсолютно все равно. Инспектор, я вас услышал. Услышал услышал. А ему все равно. Девушка, кто рассматривает дело? Это же не помогло. Кто рассматривает? Да-да-да, А чего он рассматривает дело без присутствия водителя? Зараз будут. Что за раз? Было розправы. Уже было раз Да. Серьезно. А занавес когда был? Мы проспали, наверное. Охренеть оделял какие-то статьи там что можете там кто-то, все не уявляет это так с 15 -го года вы слушаете 5 лет вот так вот и не стыдно не стыдно вообще с вами разговаривать ну спрячься в машину уволься да вы спрячьтесь в с Схренали? а вот так а вот а что я даже спрятался ну потому что не хочешь там разговаривать я тебе задаю вопросы как ты служишь 5 лет разговаривать ну спрячься в машину тогда еще прятаться вы без он сбора. просто нормально не умеет общаться. Умеет... Это Кстати, черный тебя хорошо. учит так работать? Берешь пример что? со своего командира или что? Заразно, наверное. Просто. Что причем? то На основании чего ты работаешь? Закона, присяги или чего? Или лично каких-то интересов своих? Нет, нет. нет? Что нет? Выбери, выбери что-то одни одно из трех. Это как ты сложнее. работаешь? Хорошо. Хреново. <клышлен> Хорошо. Там, за ты за собой смотри. За собой да, смотри. будешь ее папой или там, соседом хотя бы, что-то да, будешь рассказывать. Да, за ребенком да. смотри. Да. Иди отломай себе рамку от машины, блин, будешь показывать. Я, Я покажу сейчас, Я как не походишь, отрываешь могу... рамку. Подожди, кто-то. Одни кто-то? Кто кто Боишься? Боишься, много Хорошо. не воспринимает, просто тяжело да. очень. Много информации? Да. Много информации? Не воспринимайте, это. Что-что? Подходить и скрывать рамки, ломать Нет, личное имущество. Это не раз, а потом одевает на меня наручники, просто, просто стоим да, да, на, на, на видео давай посмотрим. На, на ну, видео посмотрим. На видео сто раз задавали, Какое основание. Он что стоит я не услышал вменяемого ответа, почему я подозрительная особа. Правильно я понимаю? Тут а как по... было? тут ну, ты же мне даже говорил, что он подозрительная особа. А что ты будешь делать, когда получишь как минимум выговор от начальства, как максимум пойдешь под суд за свои действия? Так, пойдет, пойдет. Так, Я так подниму все, чтобы пошел. Что, что? Так и будет. Так что ты будешь делать, как так и будет? Ну, на кассу пойдем, пойдешь. на кассу ровом? А если не возьмешь? Охранником силько. Ну, возьмут, там, чуть -чуть ну вот просто переживаю разница? за твое дальнейшее не будущее. Не, будущее. не, не надо забивать. За ну, ты что-то переживаешь за нас ходишь. Я разберусь сам. Да херово ты разбираешься, если не знаешь элементарно. Рапорт ты пишешь, наручники применяешь просто так, рамки срываешь. Не просто так. В машине уже точно стекло ну и как они катаются а, за такое, а водителя за такое бы имели во все трещина на лобовом стекле патрульного автомобиля со стороны водителя уверен многих из вас останавливали и штрафовали за данное правонарушение но для полицейских действуют другие законы все уже понять если это не тот патруль который мы вызывали они приехали помочь этим больше нечем заняться не нет там сложность у нас не приезжает если в других городах приезжают допустим там мониторинг у нас же нету но я ни разу не видел чтобы приезжал мониторинг вы сейчас чем заняты заросскую спектр от кого а на вызов на мне приехать да а можно обосновать почему вы так решили роза справа бывает у вас сейчас ворот Два инспектора. У нас пятеро, это, это очень опасный человек. Так отлично не отбывается, мы же не в машине это сидим, даже не отбывается. Мы, мы как-то не присутствуем, хоть мы хотели бы поприсутствовать, мы имеем на это право, но... Да, какой-то сыр. Вы приехали вдвоем? Да. Мой коллега. Да. коллега Вы можете одновременно принимать у меня заявление, почему? Ну, я одновременно могу. Очень заявлено. Да. Знаешь, да. что они сейчас делают? Да. Они сейчас да. сядут, сядут в машину и сварят. Это все, что они могут сделать. Да, да. не будем. Примите Я пока делаю. заявление. Да. Да. Да. Сейчас только Сейчас градуса а, 23. Да. Да. Я могу да. дать, у меня есть машина. Да. да. да. да. Хорошо, инспектор. После того, как а, инспектор напишет незаконную постанову, ну, вообще, просто так, без моего даже участия, а, мы займемся рассмотрением дела да. этого инспектора? А спорим, спорим? Давай, Сань, спорим, не займетесь. Спорим, он сигнет. Давай. Нет, так что? Я нет, на характер. Да, да инспектор? Да. Займетесь? Вы же два раза на камеру мотнули головой, что будете принимать. Будем же принимать от меня заявление, инспектор? Нет, вы, уже нет. Не будете принимать так, заявление? я сейчас зараз по форме, по форме... По форме... По форме заяву написать, правильно? Да, да. Напишем? Напишем, а что же не напишем? Типа же мои правила видны. А как вы расцениваете вообще действия ваших коллег сейчас? Можете прокомментировать? я Ну да, такой трэш сложно вообще прокомментировать. И вот мы подошли практически к финалу этой истории. Инспектор Наталья Голуб, находясь в служебном автомобиле более 15 минут, в втихаря составила постановление на водителя за придуманное нарушение правил дорожного движения. Без его присутствия, без рассмотрения дела, не ознакомив водителя с его правами и тем самым лишив его возможности ими воспользоваться. И совершенно спокойно вышла к водителю с умным видом, начав с со слов «как я раньше говорила». Но только до этого она ничего подобного не говорила. Вы уже написали, я прошу прощения, я вас перебью. Вы уже написали постановление. Правильно? Вы да, Давайте, зачитывается. Зачитывается. Я, я с тобой направляю. не разговариваю. Ну, я, не не мы. Все молча. Да. разговаривает только да. товарищ да. и да. ваши. Я своих. спрашиваю, да, вы давай. же написали я уже вам постановление. Я Я вам сказал, буду. Вы развернулись и ушли. Будете, я вам надала бланк, вы дали поясню? Я просил, чтобы вы из моих слов записали, вы развернулись и ушли. В связи с чем вы не можете вам... Секунду, Я вас попрошу, у меня болела рука. А зараз болит? Сейчас нет, так вы развернулись и Сейчас. ушли. Можете надать поясню? Ну, я могу надать поясню, так вы постанову уже составили. Да, уже спала. Да, а... Скажите мою постанову так, можете все. у 10-денний термин. Поможет. В 15-тиденный термин 15 должны сплатить штраф, сумма штрафа установлена 255 гривен, Передбачена в 122 и части 1. Копию постановления вы будете да, О, Ознайомлюватися? Да, давайте. Да. Ознакомиться. Давай. Сфотографирую только вот это вот, э, да, да, да. фигню, потому что я похожу на себя. Порушил требования дорожного знака. 3.21. Ты сделал рух в зоне действия знака. Ты уже угу. порушил правила дорожного движения. А ручку можете дать ему, тут для пояснений написать? Где мне писать? Где хочешь писать? Где хочешь, любую там, где пустое А там есть, нет, тут Куда угодно. Нема тут у вас строчки уже. Дом, постановление дадаетесь на рапорт? А что? Не-не-не, тут ничего, тут либо прочерк, либо рапорт напишите. Мы уже расписались. Ну, как расписались? Ну, нельзя же носить изменения после подписи. А кто расписался? А чья подпись стоит? А если думала, где расписался? Какой же, блядь, пиздец. Нет, ну вы же... Ну, добро, я мне они. Ой, ой, ой. Надают. Это Ручку дайте. Дай мне их надавать. Подождите, пояснения надаются для того, чтобы инспектор принял какое-то решение. Инспектор уже принял решение. Самые вони. Та тысячи других достойников, что целодобованные судслужбы честно и гидно, и я обличие нашей полиции. Какой стыд. А вы ожидаете расширения полномочий полиции? Конечно, с нетерпением. Наталья. Понятно. А вы? Я вам уже ответил. Не, не ответил. Я так вопрос не задавал еще. Да, да. Разговаривать. Разговаривать. Понятно. Зацикливаю, да? Да. А по какой причине? Еще раз говорю. Я не хочу с вами разговаривать. Да еще, еще два не раза можешь раз. повторить. Все. Все. Все. Не, не а отойдите от Я отойдите. Я на месте ну, стою минут 10. Можно? Спасибо большое. Да. Что-то вы не стрессоустойчивы, вам не кажется? Не стрессоустойчивы. Есть такое слово это так Не, это да не мне так кажется Оцените свои действия на видео тоже Очень рекомендую Ой, да жопы мне ваши видео Никому, гражданам Украины, которым вы служите И посмотрят все на вас Как вы работаете, они а служите А самое херовое, знаете что? Что когда вы уволитесь из патрульной полиции Эти видео в ютубе остаются надолго И все ваши родственники, дети будут смотреть Как вы нарушали законы Не выполняли присягу Ни хрена не делали Поэтому, ребят, можете творить все, что угодно. Ютуб помнит все. Я не буду сейчас приравнивать вас, допустим, к чему-то, но помню, как Беркут сначала делал, скажем так, все хотел, и людям не нравилось. А потом, когда они стали на коленях и прощения просили. И для того, чтобы герои этого видео стали популярными и его увидели все близкие этих персонажей, я попрошу вас прямо сейчас поставить лайк, если вы этого еще не сделали и оставить в комментариях ваши мысли о таких полицейских. Если они и им подобные так уверены, что мое мнение о них субъективно, давайте покажем им реальную картину. Рапорт не бред? Почему тут рапорт еще раз? Понятно, свободен. кстати? номер чем-то закрыт. Надо оборвать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Стяжка. Инспектор, смотри. Смотри. Вы же, как и вы. Блин Блин, Вы на свои ошибки смотрите. Я, думаю, был... я, пишу. я пишу, 패тип. я пишу. Что он Пишите. ничего не делает? Не бездействуйте, инспектор. Я бы тебе еще никто пожелал. Что? Спазмы? В смысле, Ну, ты головой так и дергаешь постоянно. я спазм. Опять спазмы? Блин. Медкомиссия надо, срочно. так Мне? Да нахрена. что сейчас у вас Что? Заняться Конечно, нечем заняться, да. Рамка на место представишь? Нет, а что? Это не по-мужски, братан а, Сломал, иди делай А что ты сделал? Устранил неполадку Вон, устрани еще две неполадки Неполадка Ты эксперт по неполадкам? Я не ломал рамку Пол Иди чини. Я еще раз, раз говорю. Иди чини рамку. Есть совесть этой в... дети. него. эту. тебе дома ты жена ты будет. первый начал. Филь. Я никогда не переходила. Я разговаривала Филь. вежливо и культурно. Шибись. Два часа времени на какого-то дебила трачу. Не нервничайте. К сожалению, таких 90%. 90%. Я не ошибаюсь? Не можем вам ничего. Вам ни... Так, а у нас кто-то будет принимать заявление? Сейчас, Сейчас, да, вот инспектор. Закончится. Ну вот ну, обещал. Что, что, что, обещал. Я, я вам не, да. не Я Ну не видно. За правильно? Да. Да. Да. правильно? Да, да. Сейчас так. мы с этим заканчиваем и переходим да. к следующему. И финалочка. Напомню, перед тем, как начать рассмотрение админдела по надуманному нарушению, Костюк сообщил следующее. Начинаем и перейдем до Напишем. А в итоге просто на водителя и по-быстрому спетлял. Кто-то еще хочет поговорить о доверии к полиции? Ну, нас так уж мы зараз побачим, зараз мы на выклик сейчас поедем. На выклик поедем, у нас зараз. В смысле на выклик? В прямом. Он отказывается дальше заявление на своих коллег. И тикать. Да ты телефон звонит, тикать. Ап на службе на телефон. Да. Можно, можно? можно, да? можно? можно. Чуданная особа отморбляется от подписов. Где я От кого отморбежу? Копию за отримание, ну. а за признание правопорушення. А вот это, вот, То... что вы написали, номер? Э... Нет, ничего не говорили, чтобы я записался. Про... Вы мне хамочку поставили, расписался. Не, расписался. Нет, вот Все? этот вот номер. Від... Вы номер из своего бодикамеры написали. А зачем? После того, Ваши как... камеры Ваши? Також вашей камере также нужно назначить. Нет, так вы уже Подписали. после того, как он расписался написали. Копия. Вы правки внесли после вашей подписи. Так после того, как он расписался, за то, что он прочитал. Что это такое? Охренеть. и працёвайте В смысле? А заявление на данного инспектора? Не надо нам никто приедет. Вы обещали принять Я его. не обещал. Я вам ничего не обещал. Как ничего? Я вам не измолвлял. Вам не стыдно? Нет, нет. Вам... Полный пиздец, товарищ. Ну а что вы написали, хоть скажите ему? Так, а что вы написали после того, как я подписал? Девушка, что вы здесь написали после того, как я написал? Положил вон то место, этот планшет, смотрите. Снимать? Ну хоть скажите, что это. Ну, номер а почему ну, вы написали его камеры, после того, как человек поставил подпись? А, а, а, а, а, а да, как... Так из 3-х цельсов хулиганства, чего вы его не задерживаете? Вот денький, этот, оторвал денький. мне кусок машины. Так, пусть он напишет пояснение. Почему денький. вы его не задерживаете? в рамках, в рамках Вы его отпускаете? Никакого. Вы взяли, отпустили хулигана? Какого хулигана? Так он поломал чужое имущество. Это хулиганство, нет? Не знаю я хулиган. Нет, не знаете? Отчикаете нарядом, вас зараз приедет. Все, будьте здоровы. Нахер вы тут надо, ребята. Вывод из всего увиденного каждый из вас сделает самостоятельно. Я же лично для себя в очередной раз отметил, что неправомерные действия со стороны современной полиции уже давно стали для них нормой. Поскольку никакой ответственности за подобное поведение они не несут подтверждение тому в следующих выпусках я обязательно покажу вам официальные ответы руководства на те жалобы, которые были отправлены на всех героев этого видео. И честно говоря, я совершенно не удивлюсь, когда в хулиганских действиях полицейского Тугая с отрыванием под номерной таблички и в превышении служебных полномочий с безосновательным применением спецсредств руководство Тугая не увидит ничего неправомерного. Поделитесь этим видео с друзьями, поставьте лайк. А вы, господа полицейские, как обычно, не забудьте прожать дис. Ну, так я хоть понимаю, сколько вас здесь. Подписывайтесь на этот канал, проверьте, нажат ли колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А на сегодня это все. Пока. По система працювати не повинна. Переважно, большинство полицейских люди, верные присязи. Профессия не е маркером злочинца, а закон и у них отворотность, покарания должны быть едиными для всех. Для правоохранителей ще еще больше суровее. Підрозділи МВС Украины имеют старый уровень доверия со стороны общества.